Ехали. Привет, друзья! Снова Мишка на канале, Миша Салатеев. А почему? А потому что сегодня был турнир Ламана сала И Миша писал астрономию. А также математику. Так вот, когда Миша решил все задачи за свой класс, у него осталось огромное количество времени просто, гигантское. И он взялся решать задачу за 10-11 класс. И очень долго ее решал, но решил. И задача эта очень классная и красивая. И сейчас Миша ее разберет в общих чертах. Там будут некоторые моменты, может быть, которые надо будет вам самим додумать. Но в общих чертах разберет. Так вот. Задача. Пусть сумма нескольких положительных слагаемых равна единице. Доказать, что максимальная из них не меньше, чем сумма квадратов их всех. Миша, слово. Итак. Ну, э, значит, еще раз запишу условия. У Миши Я хриплый голос хрип, немножко, но, да. но окей. Но это ничего страшного абсолютно. Вот. Ну и допустим, что у нас э, вот это выполняется без ограничения общности. Абсолютно без ограничения общности, да. Хорошо. Э, ну, значит, во-первых, э, пусть вот это x1 оно равно какое-то t. Да. Это, конечно, странное значение, потому что ну, x1 тоже нормально был, но Ну Но зато без индекса. Да. Значит, сначала попробуем разобраться, если мы сделаем как можно больше вот этих x айтых равным ему. То есть у нас будет т т и так далее. Тут т и всего будет... Ну, k. сколько? Ну, короче, да. тут к И это такое максимальное k, что 1 минус tk больше, чем 0. Что 1 минус tk все еще больше нуля, поэтому дальше идут какие-то положительные числа. Близкие к нулю, да? Ну, не очень далекие от нуля. А дальше мы поставим... Мы это что сделаем? Мы будем сохранять. То есть, сохраняя эти увеличить, эти уменьшать. Потом мы поговорим, почему это можно. Да. Ну, дальше будет слагаемое 1 минус tk. Ну, и дальше поставим нули. Правда, числа должны быть положительные, но мы можем эти числа сделать сколько угодно близкие к нулю, поэтому можно считать, что они По непрерывности, естественно, совершенно неважно, важно, да. Вот. Так. Хорошо. Теперь посчитаем сумму квадратов. Это, значит, То. мы хотим ее сравнить с числом t. Да. t против, значит, t квадрат на k угу. плюс Какая 1 минус квадрате, t квадрат, да. ну, 1 минус tк квадрате. Угу. И нули это... Нули, да. да. Хорошо. Переносим вот это в левую часть. То. Получается t на 1 минус tk и против 1 минус tk в квадрате. Ух ты! Ну, вот эта слагаемо, на больше нуля. Ой, как красиво! Э... Ой, как красиво! То есть оно сокращается, остается Т против да. 1 минус ТК, и по условию это меньше. Да. Ну, больше равно. Значит, да. у нас все выполняется. Да. Блин, даже можно считать меньше, потому что если бы было больше и равно, это было бы тоже t. А ну если, да. 0... если тут 0, да, был, тогда бы мы не сократили, просто а, это а, было бы офигеть, 0. Да. То есть э, неравенство и равенство будет только если они все равны. T, Хорошо. Или, то есть а, одна у нас есть. Есть и... какой-нибудь. Да, сотрем. Отлично, отлично. Значит, итак, если они все такие, то все очевидно. Хорошо. А теперь давайте докажем, что это наихудший случай. Отлично, да. Как? Значит, э, остается старшая, слагаемой у нас t. Угу. Вот. Заметим, что если у нас есть какие-нибудь два числа x плюс t в квадрате и плюс x минус t в квадрате, ну какие-то два, то это да, всегда будет меньше да. уровня, ну строго меньше, ага, строго чем меньше. x плюс t плюс n в квадрате плюс x минус t минус n в квадрате. То а есть, тупо, тупо ну, раскрыв, мы можем раскрыть да тут вот получится 2х плюс да. 2t, да, да, а да, там да, получится да. 2х а. плюс 2t плюс 2n квадрат и плюс 4nt. Да, эти уходят, удвоенные. А вот эти уходят, вот, да. они сократятся. Все, да, угу, очевидно, да. И ntx принадлежит нейтральному, значит, вот это больше. То есть... При не, фиксированной не сумме. Не натуральному, а положительному. Э, да, положительному. Ага, да Кстати, я, наверное, натуральному Ну, неважно, я думаю, что зачтут с какими-нибудь огрехами, там, с минусами Хорошо. небольшими. вот. <coughs> э -э Хорошо, это значит, что при фиксированной сумме двух слагаемых нам выгодно их раздвинуть как можно дальше. Отлично. Хорошо, а как мы их можем разбегать? Первый вариант – это когда будет ограничение снизу, когда одно станет равно нулю. Тогда вот здесь будет просто xi плюс xj. Ну да, которая будет меньше t. Второй вариант, если, да. Да, если, Второй вариант t. если ограничено t, тогда вот здесь будет t, а здесь, соответственно, xi плюс xj минус t. Ну да. Сейчас давайте я попробую пояснить этот момент, может быть, не очень очевидный. Значит, это на картинке легко пояснить. Вот t, она самая большая. Дальше какие-то пошли. Я беру наугад два из них, которые строго меньше, чем t, да? и начинаю их, соответственно, это чуть-чуть вниз, это чуть-чуть вверх. Но вот Не в этом моем это. случае, сейчас я сюда уперся, это стало меньше. Но могло быть так, например, что я вот эти вот два начал тянуть. Ну, вот тут, например, были два. Это тянул вверх, это вниз. Опа! И оно упирается в ноль. Тогда оно застряло где-то между Т. То есть вот. каждый ход, либо одно дополнительное число становится равным Т, да? Либо одно 0. Либо одно дополнительное становится равным нулю. Ясно, что пока здесь есть хотя бы два каких-то меньше, строго меньше, между 0 и Т. Можно продолжать. Да. Ну, а значит, останется это да, слухи, либо Т, либо 0. Ну, нули ничего не значит, И один посередине, И оставшееся число это один минус дк соответственно. Все, все. значит значит, что наилучший случай, тот, который я разобрал, он меньше. Значит, все остальные еще хуже. Совершенно шикарно. Все правильно, абсолютно правильно. там Я слышал, там, может, какие-то помарки у тебя на письме были. Может, Но это не важно. с ними, главное, что решил. Да, вот мне интересно, есть ли более простое решение, потому что это не очень простое. Мне кажется, что есть, но вот прямо сейчас я как-то не могу сообразить. Так что, граждане, кто пришлет? Более классное решение. У, -у, -у. Про тому, про, про, тому мы скажем большое спасибо. А еще здесь появилась странная деталь. Интересуешься турнирными олимпиадами? Бесплатная Олимпиадная школа ответила уже в январе. Зарегистрируйся прими участие. все это в наше время было не принято рекламой устраивать на э, турнире Ломоносова и вообще на таких олимпиадах серьезных. И я, между прочим, я высказываю в школе Летова Фи большое за это. По-моему, это некрасиво. До встречи на канале, друзья!